Когда я был ребенком? Окей, давайте поговорим про детские страхи. Глубокая тема. У всех были детские страхи, так ведь? Совсем не похожие на страхи взрослых. Они могут быть довольно мрачными, но чаще они нелепы. Иногда даже смешны. С позиции взрослого человека, что такое какой-то коридорный бука, когда на столь необходимы лекарства, у тебя больше нет денег, с работы уволили и подходит срок платить по кредиту, а коллекторам плевать на твои оправдания или жизненную ситуацию. А коридорный Бука... Он прогоняется оставленным на ночь светом, просто включенным ночником в детской. Но когда ты взрослый и одинокий, и у тебя проблемы, никто не придет, чтобы решить их за тебя. Щелкнуть выключателем, и оставить приоткрытую дверь, чтобы не было так страшно. Да уж, ночник обычно помогал, верно. Но когда я был ребенком, я умолял родителей не оставлять свет гореть. Со светом я не мог спать. Предложение не косить свет на ночь. Кончалась истерикой и мокрыми пижамными штанами. Я должен был спать в темноте, ибо такова была природа моего детского страха, моего буки, потому что мой бука шел на свет. Ну, по крайней мере, так я в то время думал. Свет мог привлечь его, помочь ему найти меня среди других, найти, чтобы, вероятно, сожрать. Знаете, как воняет птичье дерьмо? Очень едкий запах. Кислый, сшибает в нос. Если вам доводилось в деревне в жаркий день зайти в курятник вы знаете о чем я ни с чем не спутаешь нет сам я в детстве не жил в деревне только здесь в трехкомнатной квартире на окраине райцентра. с родителями и иногда с братом маленький городок серые панельки не о чем и говорить как только мне исполнилось 17 я покинул отчий дом и никогда не приезжал даже погостить на праздники. Потом, много лет спустя, я почти заставил себя поехать на похороны матери и даже купил билет, запаковал вещи, даже сел в междугородний автобус, прижал пылающий лоб к прохладному стеклу, но не смог. Глядя на уплывающий назад козырек автовокзала, я ощутил такой приступ дурноты, что не смог оставаться в салоне. Ужасная вонь птичьего помета душила меня, пока я ломился в дверь, сопровождаемый недоуменными взглядами пассажиров, и кричал водителю немедленно ее открыть. Этот запах, такой реальный, оглушал каждый раз при одной только мысли о возвращении в родной город. Некоторые детские страхи очень живучи. И тем не менее, теперь я здесь. Отца давно нет в живых. Я успел жениться и развестись. А мои собственные виски посидели. Но все же я здесь. Я вернулся. Когда я был ребенком, я часто боялся. Разных вещей меня сложно назвать храбрецом. Но был особенный страх, похожий на тянущую боль в сведенной мышце. Подспудный ужас, продолжающийся годами. Много-много лет я жил рядом с этим ужасом. Научился так жить. Приспособился к нему. Ты гуляешь с друзьями, ты веселишься и переживаешь над своими проблемами. Ходишь в детский сад, ходишь в школу. Прислушиваешься к ругане родителей за стеной, любишь девочку, больше не любишь девочку, впервые пробуешь водку в полузнакомой компании и, захмелев, травишь скобрезные истории, но позади тебя на периферии зрения всегда есть тьма, о которой не забыть до конца которой нельзя поделиться с другими и которой тебе придется вернуться, когда сумерки накроют город. Так я это чувствовал. Острый страх, он как ночной кошмар, привязан к ситуации, привязан к моменту. Он проходит, оставляя тебя с облегчением и пустотой. Иногда на это требуется много времени, но он проходит все равно. А мой страх постоянно был у меня перед глазами. На мой ужас выходили мои окна. Пришлось научиться с этим справляться. Наши окна... Они выходили на большой пустырь, где не было ничего, кроме пары куч строительного мусора, скрывающей его сорной травы и старой заброшенной голубятни, отделенной от нашего и соседнего домов, только разбитой однополосной бетонной дорогой. Этот пустырь не привлекал никого, там ничего так и не построили. Город в какой-то момент перестал расти. Всего и осталось, что серо-зеленая, пыльная трава, битые кирпичи и бутылки. Даже дворовые мальчишки ходили плавить свинец выяснять свои отношения в другое место, подальше от окон, через которых их могли увидеть родители или просто любопытные до всего старухи. С двух сторон пустырь ограничен домами, а слева забором автобазы и гаражами за пустырем начинается объездная трасса. За трассой же линия тянущихся вдоль земли толстых труб, грязный, висящий кусками стекловате и уходящие к горизонту безжизненные поля. от у ребенка до более занос сжавшего пальцами крашенный подоконник глядящего с открытым ртом из окна своей комнаты на первом этаже ничего кроме голубятни когда мне было шесть лет брат закончил школу и поступил в радиотехнический институт в областном центре, куда по работе каждую неделю уезжал и отец. С тех пор мы мало общались. Я скучал по брату и даже любил его, хотя у него редко находилось для меня время. Он казался мне таким взрослым и крутым. Я любил его даже несмотря на то, что именно он превратил меня... Сам того не желая, вдерганного неврастеника. Однажды вечером, когда родителей не было дома по случаю какого-то торжества у друзей семьи, брата утомили мои капризы, нежелание надевать пижаму и идти в постель. Тяжело вздохнув, он подвел меня к окну и показал на черный силуэт необитаемой голубятни, до которой не добивал оранжевый свет стоявший вдоль дороги фонарных столбов. По его словам, неуклюжая и ржавая железная будка, стоявшая на столбах, необитаемой вовсе не была. В ней жил маньяк. Безумный психопат, тот самый, из-за которого жители города сколотили дружину и вот уже два месяца патрулируют улицы после наступления темноты. Этот псих, говорил мне брат, по вечерам тихонько открывает дверь голубятни и вглядывается в окна домов через дорогу в поисках новой жертвы. И если кто-то в этот час не спит, если в каком-то не будет гореть свет, он может захотеть подобраться поближе. А ведь никто не знает, что случается с теми, к кому он приходит. Несомненно, что-то ужасное. Последнее, что даже смерть была бы благом. И подкосило крайне впечатлительного ребенка, Которым я был. В ту ночь я почти не спал, Как и в несколько последующих. Многие из последующих Лежал в темноте, Время от времени подкрадываясь к окну И вглядываясь во мрак, Где у всех на виду Затаилась в железном ящике зло, лишенное очертаний. Бог ведь сколько раз я устраивал истерики, умоляя маму установить на окна стальные решетки. Образ маньяка, конечно, со временем померк для меня, утратил антропоморфность. Да и не будучи таким уж дураком. Я довольно быстро раскусил мотивы браться, но к тому времени было уже поздно. Я уже присмотрелся к этой невзрачной будке. Поздно, ибо клянусь, после захода солнца, узкая дверца в стене голубятни действительно иногда открывалась сама по себе. «Люди в городе в самом деле время от времени пропадали, и в этом, пожалуй, нет ничего необычного. В России постоянно исчезает огромное, сотни каждый день, количество людей, без предупреждения, без повода и следа, просто пропадают в никуда» на их находят часто даже живыми а некоторых нет в тот месяц когда я познакомился со своим пожизненным страхом в нашем районе пропали мать с маленькой дочерью возвращавшиеся вечером домой из группы продленного дня а следом и еще одна женщина. Последний раз ее увидели заходящий в подъезд, но до квартиры она так и не дошла. Да, грешили на маньяка, устраивали патрули и поисковые партии, но долг общественный интерес не продержался. Однако у меня, вы понимаете, была особая мотивация... И все десять школьных лет я отслеживал сообщения о пропавших без вести людях и животных. В нашем районе очень часто пропадали домашние питомцы. У меня до сих пор хранятся общие тетради с записями, распечатками и газетными вырезками а также кип объявлений снятых со столбов. Пропал барсик, потерялся рекс, приметы. Наш город, как черная дыра, откровенно портил статистику всему региону. Местных потеряшек стабильно не находили, менялись только плохо напечатанные лица. На стенде после отделения милиции. Наслоение многих потрепанных дождями и ветром листов, на которые мало кто обращает внимание. Разыскивается, разыскивается, разыскивается. Вышел из дома и не вернулся. Был одет. Да, время от времени кто-нибудь пропадает, чтобы никогда не найтись. Сколько же всего их было? Чьи-то сыновья, отцы, матери. Я считаю, как минимум один-два человека каждый месяц на протяжении десяти лет. Думаю, последним, что видели все эти люди, каждый из них был распахнутый бездонный зев маленькой дверцы, ведущей в черноту. Я вел также журнал наблюдений, хранил его за батареей в тайне от родных, все касающееся голубятни, тщательно задокументировано на пожелтевших листках в клетку. Это успокаивало, дарило иллюзию контроля над ситуацией. Я поставил себе целью. Не стать очередной единицей в статистике. Найди кто-то мой журнал. И встречи с психиатрами было бы не избежать. Я не обманывал себя на этот счет. Выглядело это примерно так. 20 апреля. 6 часов утра. Сегодня тварь выходила на охоту третий раз за месяц. Чертова бездонная глотка. Дверь была открыта всю ночь. Увидеть опять не удалось. Уснул в районе 4 часов. Сейчас дверь закрыта. 1 июня, 10 часов вечера, еще один фонарь разбит обнаружил во время ежедневного обхода. Разбит, не перегорел, как и все до него. Осталось два работающих фонаря. Затем оно сможет подойти прямо к дому в темноте. 5 августа, 15 часов. Дядя Петя, поставивший возле забора столик и скамейку, не появлялся с начала лета. Сосед по гаражу его также давно не видел. Вчера за столиком сидели незнакомые мужики. Придется сломать. Пусть уходят. 11 января. 10 часов утра. За последние две недели дверца хлопала трижды. Пьяные... Легкая добыча, но не из местных алкашей. Их либо не осталось, либо пьют не здесь. Интуиция по скриптум, а бомжи пропали уже давно. 15 января, 13 часов. Вернулся с разведки. Тварь должна быть цвета. Знакомый гул, похожий на трансформатор, и птичья войнь. Никаких голубей нет и близко, как и всегда. На одном из столбов свежая надпись маркером. В кавычках Игорё. не Недописано. Подобрал маркер. 4 марта, 2 часа ночи. Снова уснул на посту. Проснулся от ужасного собачьего лая за окном и звука захлопнувшейся железной двери. Кажется, собаке было очень больно, но лай быстро ударился и пропал. Не прервался, а как бы затих вдали. 18 мая, 20 часов. Молодая женщина с коляской третий вечер подряд гуляет по дороге туда и обратно. Хотел подняться на крышу и кидать с нее камни, чтобы перестала. Но испугался. Не что поймают, а... лучше она, чем я или мама. 22 мая, 16 часов. Во время обхода нашел коляску в кувете у трассы. Грязное колесо сломано. Та самая. Пустая. Что если заплатить кому-нибудь, чтобы заварили дверь? 14 октября, 7 утра. Наговорился с Андреем, показал видеокамеру. Идея передачи о страшных местах города ему понравилась. «Сегодня идем сперва в заброшенный корпус больницы, затем в Голубятню!» Сказал ему, что она странно гудит. «Я буду снимать с дороги, а Андрей войдет внутрь. Господи, как страшно!» 14 октября, полночь. Дверь открыть не удалось. Андрей работал ломиком 10 минут». Потом он уронил Фомку, неловко повернулся и почти упал с лесенки. Вернулся на дорогу. Очень странно посмотрел на меня и ушел, не произнеся ни слова. В десять вечера его мать сказала по телефону, что он еще гуляет. Я только закончил пересматривать запись. На ней ничего не видно. Но мне кажется, что когда он уже уходил, Дверь слегка приоткрылась. Я не стал забирать Фомку. 17 октября Андрей пропал. Вот такой у меня был журнал. Единственное подобие дневника, которое я когда-либо вел. День за днем... И ночь за ночью продолжался этот ад, косвенное представление о котором вы, надеюсь, получили, пока я не сбежал из города сразу после выпускного. Но до этого я все же попал в голубятню. За день до отъезда я получил шанс заглянуть в ящик Пандоры, что сделало бегство неизбежным. Отчасти поэтому сейчас я здесь, на кухне своей старой квартиры, которую у меня так и не поднялась рука продать, пока еще была возможность клеенчатая мамина скать отлипнет к локтям, пока я пишу этот текст. Я нахожусь здесь потому, что некоторые истории нужно заканчивать. А эта история закончится лишь тогда, когда я перешагну порог голубятни и закрою за собой дверь. Я вижу ее отсюда, когда поднимаю взгляд над страницей. Я чувствую многократно усилившееся кутение и вибрацию, как от трансформатора в грозу исходящие от нее... Похоже на дрожь нетерпения... Средоточие моих кошмаров... По злой иронии ставшей ловушкой... Для тысяч невинных людей... В это время года темнеет быстро... И скоро мне останется наблюдать... Только до более знакомый силуэт на фоне звездного неба. И глубина пропасти над нами будет вполне сравнима с тем, что ждет меня там внутри. Бездонная разверстая пасть ужаса, что ведет не к иным далеким мирам, но внутрь меня самого... И внутрь тебя, мой читатель, внутрь любого из хрупких, самонадеянных созданий, столь мало знающих о себе самих, в наиболее отвратительные глубины, которых не достигает даже эхо человеческого. Туда, куда единожды был проложен Путь. Насколько сильным должен быть страх, чтобы предмет, на котором он сфокусирован, претерпел отвратительную трансмутацию, превратившись в нечто иное, сколько детского ужаса и наивной веры в зло нужно вложить в обычную старую ржавую будку чтобы со временем обратить ее в гнойную пульпу на теле нашего мира, в гангриозный, незаживающий прокол ткани реальности, открыв доступ к хищным бесформенным теням, что таятся на самом дне всеобщего бессознательного. Я сам породил это зло... Непостижимым образом заставив привычные законы бытия Отступить перед силой напряженного ожидания И только я могу попробовать его искупить Запечатать прореху Обратить страшный сон вспять Не дать ему распространиться еще больше Я знаю это с того самого дня до сих пор мне недоставало мужества, но сейчас я готов. За стенами моей квартиры царит полная тишина. И когда я выйду на пустырь, ни одно окно соседних домов не осветит мне путь. Заброшенная и разграбленная школа. Поваленные заборы, пустые островы домов, покинутые строения сопровождали меня на пути сюда от автовокзала. Так много лет минуло с тех пор, как я спасся бегством. Наполовину опустевший, пришедший в упадок поселок с разбитыми дорогами, разбитыми витринами магазинов погашим освещением и странным запахом застывшим в воздухе, медленно распространяющаяся язва, где отравлено само время, а тлена седает на губах при каждом вдохе. Граница была нарушена. Здесь еще живут люди, конечно живут. Всегда есть те, кому некуда уезжать. Те, кто не может себе позволить бросить все и отправиться туда, где хотя бы поют по утрам птицы, не так удушлив воздух, а сны не столь мучительны и тревожны. Какими экономическими причинами объясняют они себе происходящее? Или они слишком раздавлены соседством, на которое я однажды их обрек, чтобы задаваться вопросами? Как бы то ни было, я нахожусь в эпицентре, вокруг нет никого, и когда последний луч солнца скользнет по пыльным окнам девятых этажей, Похоронным набатом прогремит распахнувшаяся дверь того, что некогда было обычной голубятней среди заросшего пустыря. Тогда я поставлю точку, положу сверху свои старые тетради и выйду во двор. Пройду сквозь траву, подымусь по пяти ступеням. И войду в свой личный храм безумия. Тем самым завершая круг. Этим я надеюсь восстановить нарушенную мембрану. Вернуть нормальный ход вещей. Если еще не слишком поздно. Это все, что я могу. В ту ночь... «Много лет назад, следуя минутному отчаянному порыву, будучи молод, пьяный, храбр до изумления, я распахнул эту дверь, и дверь поддалась, закрыв рукавом лицо от ударившей в нос вони, той самой вони птичьего помета, я шагнул вперед» и был вознагражден пониманием. Природа этого места оказалась до обидного простая и очевидна. Безмысленная алчная дыра, не больше и не меньше того. Поющий колодец, которого не могло, не должно было быть распахнулся у меня под ногами. Прямо в стальном полу проклятой голубятни — такой бесконечно жуткий, но при том и манящий, с уходящей вглубь цепочкой скоб. Так воспринимал это мой измученный мозг, ведь надо же было хоть как-то воспринимать увиденное. Не было никогда никакого буки, выходящего ночами на охоту, все эти несчастные шли сами». Стоило только позвать тем древним языком, что был понятен, вероятно, еще рептилиям. Что есть реальность — всего лишь способ восприятия. Что есть наш разум, как не хрупкая ладья на штормовых волнах всемогущего и слепого океана, а сам наш мир Набор условностей, которые мы, люди, не классно договорились разделять. Но иногда... Этот баланс нарушается. На поверхности появляется воронка. По мере насыщения и роста захватывающая Все новые и новые души. И люди шли Бросали свои дела и заботы, поднимались по ступеням, а затем спускались, растворяясь во впервые открывшуюся им пропасть, не в силах противостоять, перехватывая скобу за скобой, вступая в самые потаенные свои кошмары, пока их беспомощный разум вопил. Бился и трепетал, запертый в дальнем углу мозга, обреченный стать свидетелей всему, чего человечество когда-либо боялось. Та же судьба, но во сто крат худшее, ждет и меня. Дверь открыта, мне пора взглянуть в лицо бездне. «Прощайте».